Сегодня я вам покажу, как готовить блинный торт. Блины я уже приготовила. Кто не умеет их делать, смотрите в следующем в следующей серии. Для блинного торта нам понадобится блины, сгущенное молоко, сметана 20% Так, приступим. Смешиваем нагущенку со сметаной. грамм сметаны и 200 грамм сгущенки перемешиваем в одной миске. Мы все это перемешиваем до однородной массы. Делаем торт. Выкладываем первый блин. Намазываем его, ну, то, что у нас получилось. Если недостаточно, наливаем еще. Теперь кладем второй блин. Кладем третий блин и снова раз и снова льем и размалываем. Я устал лить этой маленькой ложечкой, ой, и мне и я взяла большую ложку столовую. И как вы поняли, это надо делать, пока блины не кончатся. Или пока не надоест. Главное делать, что это все очень быстро, потому что эта башня может уплыть под стол. Длинную башню мы уже сделали. И все это мы ставим в холодильник на 2 часа. Ой. Ну, 2 часа еще ждать. Пока торт охлаждается, мы сделаем глазурь. Для этого нам понадобится какао, сливочное масло, сахар и сотейник. И цветок. Все, уже все. Три столовые ложки сахара высыпаем в сотейник раз два ой ничего и три теперь одну столовую ложку какао что-то у меня не очень тут и одну ложку сливочного масла. щик, Кущик. она Оно коричневое стало. Такую. Это все перемешиваем. Теперь нам нужно добавить три столовые ложки кипятка. Сейчас мы ее поставим на плиту и будем перемешивать и ее подогревать. Не забудьте перемешивать, а то может случится. Встаем, торт из холодильника. Где? он? А вот. Холодный такой и тяжелый. Да. Последний этап украшения торта. Ну, вот так вот взять, окунуть туда ложечку, не набирать полную ложку, вот видите, у меня там ничего нету, и вот так вот плевать. Что-то у меня не очень получается. Во! Вот так будет красивей. Это все мы опять ставим в холодильник, но теперь не на два часа, а на десять минут. Вот и наш торт готов. Мы сейчас будем садиться за стол и будет дегустация торта. Все ли выжат, сообщу потом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх.